Есть и азот-газ, есть азот -атом. А Сегодня я вам расскажу... Я просто хочу понять, насколько мне подробно уделять внимание разным аспектам. А сегодня я вам расскажу о материалах, новых материалах. А ну, давайте вернемся немножко в историю и посмотрим, какие материалы использовали наши предки. А если начать с каменного века, то в те времена использовались какие-то камушки, какие-то кости, какие-то деревяшки. Суть добычи этих материалов или этих инструментов была такая, что Человек брал один камушек, поднимал, пидал на другой, выбирал самый подходящий осколок и начинал им что-то делать. Ясное дело, камушки тупились, ломались, разбивались. Это было не очень эффективно. Поэтому, когда человечество перешло в Железный век, та цивилизация, которая владела технологии развития, технологии добычи или приготовления инструментов из железа, она была впереди. Соответственно, цивилизация, которая знала бронзу, была сильнее, чем цивилизация, которая знала только камень. И цивилизация, которая знала железо, соответственно, была сильнее, чем цивилизация, которая знала только бронзу. А... Что я хочу сказать, что материалы, которые используют цивилизация, они определяют их уровень развития. А, Давайте перейдем в какие-то не такие далекие времена, а, когда стала развиваться добыча углеводородов и стал развиваться органический синтез. А, люди стали делать полимеры. Это тоже очень большой такой этап развития материалов. Если вы сейчас просто посмотрите вокруг, то... Да, здесь не так много полимеров. Но если вы посмотрите на себя, большая часть одежды, которая на вас, это какие-то различные полимеры, которые встроены в натуральные ткани. То есть такие эластаны, эластазы. Те материалы, которые позволяют одежде тянуться, это все, они синализированы из нефти или из каких-то полисахаронов. Далее, вся техника, весь пластик, он тоже сделан из полимеров. То есть вы просто берете, немножко подробнее, как, как вообще образуются полимеры. Полимер это такая вот молекула, которая повторяется очень много раз. То есть основу полимера, Основой полимера является мономер. Это вот такая вот а, маленькая молекула, а, которая повторяется и вот эти маленькие молекулы, они собираются в какие-то нити или в какие-то структуры и образуют из себя полимер. Вы можете добавить туда немножко какое то краситель, и у вас будут разноцветные полимеры. И, соответственно, вашего айфона какой-то белый или черный цвет и так далее. Ну, у полимеров достаточно много разных применений, там, и в автомобильной промышленности, и в технике. Вот. вот просто если вы зайдете к себе домой, вы поймете, что больше половины всех вещей, которые у вас есть, они сделаны из полимера. Очень много в последнее время говорят о нанотехнологиях. И на самом деле те процессоры, которые, например, находятся в ваших мобильных телефонах или ваших компьютерах, они сделаны на основе нанотехнологии. И это вот материалы, которые упорядочены с точностью до 10-15 нанометров. А другой пример, более такой технически интересный и сложный, это, например, есть такая штука, как солнечные панели. Вы берете, делаете определенный материал, на него падает солнышко, и вы получаете электрический ток. Вот так вот, если очень просто. Но вот основная проблема в том, что любые материалы отражают. Вы видите, например, мои руки, потому что они отражают свет. Чем светлее свет, тем больше он света отражает. Соответственно, если половина света солнечного отражается, то вы теряете половину электроэнергии. Да? И то есть э, недавно э, в Буххайловском научном центре был разработан специальный наноматериал, вы видите, э, справа вверху, который позволяет улавливать весь свет, который на него падает. Э, практически весь свет. И вот снизу вы видите ученого, как раз, который показывает маленький черный квадратик, который улавливает весь свет и, соответственно, повышает эффективность этих солнечных батарей. На ну, самом деле, нанотехнологии это что-то очень-очень старое, и этому всему много тысяч лет. знаете, что это такое? Лапа, правильно. Я лапа? Реглушки. Мне кажется, я услышал правильно не хамелеон, а второй вариант геккон, совершенно верно знаете, в чем вообще фишка геккона? да, он может полезть по стеклу вот так вот а потом может по потолку полезть а, а все дело в том, что в его лапках можно сказать, чубайс покопался то есть в его лапках заложены нанотехнологии я сейчас покажу снимки а, сканирующего электронного микроскопа вы видите, если приблизить его лапку то она, получается, имеет определенную структуру. Если приближать дальше и дальше, то вот такие вот наноразмерные усики, они за счет э, просто электростатики берут и удерживают гиппона на поверхности. Просто все дело в том, если там наша рука на все 100% прилипала к стене, мы тоже так могли. Но они, они немножко не так работают. Вот. А, на самом деле, вот эти вот примеры, которые я привел, это просто вот какие-то выжимки, которые мне показались интересны. Но что же дальше? Какие, какие новые материалы какие прорывы здесь могут быть? А, несмотря на то, что сейчас определенная тенденция есть, что все вообще пытаются перевести в электронную информацию, то есть и все цифровизовать, все равно а, науки о материалах, развиваются. И э, я бы хотел показать один из примеров таких материалов, которые э, были изобретены совсем недавно. Первые работы появились лет 20 назад, а такой основной тренд э, на их изучение синтез пошел буквально в течение последних пяти лет. Э, это металлоорганические каркасные структуры. Э, я бы по назвать их носом. Дело в том, что они представляют собой, э, так сказать, достижение э, человеческой цивилизации, которое я вам уже приводил. То есть, с одной стороны, э, они окружают каменный век. Э, как вы знаете, камни это какие-то минералы, то есть, кристаллы. Они имеют периодическую структуру. Дело в том, что МОК, металлоргические каркасные структуры, они строго периодические. То есть, если вы... Э, как Владимир хорошо рассказал про трансляционную, трансляционную симметрию, вы можете просто брать и повторять их структуру, и они будут бесконечно большие. Далее, в их центрах используются атомы металла, поэтому можно сказать, что металлы они берут из Железного века. В их структурах, вот я еще подробнее о ней чуть позже расскажу. Ну входят определенные кластеры металлов То есть это металлы, которые расположены Определенным образом Эти кластеры Они соединены друг с другом Определенными полимерами Линкерами а, И собственно а, все, все вот это вот образует такой пористый каркас И внутри данных материалов Есть достаточно большие поры Которые, которые мы будем а, Пользоваться. Итак, я сейчас приведу достаточно простой пример, для чего нужны поры. И поры, они представляют, они гарантируют большую площадь поверхности. И как раз таки я покажу, чем они отличаются. Вот смотрите, если мы рассмотрим, слева это гора, а справа это вот такой вот гипоскреб. Как вы думаете, где больше людей могут жить? Что ж, в горах? А, ну, как показывает практика, в паулах живут не так много людей, а в небоскребах достаточно много. А, если в горе сделать много-много пещер, много пор, соответственно, там больше людей может разместиться. А, а в небоскребе у нас уже достаточно большое количество пор, и туда могут, там могут поселиться большое количество людей. А, то же самое. Касается различных молекул, то есть данные материалы они используются, например, для хранилища, как хранилище газа в водородной энергетике. То есть там ну, суть, что нужно хранить водород в каком-то безопасном виде. То есть не в виде газа, а в виде абсорбированного газа в структуре метаорганической каркасной структуры. Итак, давайте пойдем дальше. Из чего же они сделаны? Как я уже вам говорил, вновь они представляют из себя такой молекулярный олег, то есть есть металлический кластер, к сожалению у меня глаза тут не работает, вот пацаны, вы видите определенный кластер меди, перед вами медный кластер, который состоит из двух атомов меди. И, соответственно, эти два атома меди они находятся в центре, и металлический кластер, он связан с помощью линкеров. Суть моков, чем они интересны, и почему они, своего рода, являются молекулярным лего, состоит в их разнообразии. Потому что вы можете менять э, как кластеры, так и линкеры. Вы можете менять структуру металлических кластеров. На 2009 год было известно порядка 131, 120, 131 вида металлических пластеров. И соответственно вы можете брать за основу один из этих пластеров и конструировать свой МОК дальше. Кроме того, в этих пластерах вы можете замещать а, виды металлов. То есть вы можете вместо железа взять медь, вместо меда взять никель, кобальт и так далее. А... Далее, используя одни и те же линкеры, и одни и те же э, кластеры вы можете получать различные топологии. То есть вы можете получать кубическую структуру, косоидическую структуру, структуру в виде фуллерена и так далее. А также вы можете менять э, координацию элегантов. Например, у вас может быть элегант, который присоединяется двумя своими частями к метрическим кластерам. Металлическим кластерам. Может быть, который присоединяется тремя частями, четырьмя частями и так далее. А, также вы можете менять просто длину линкера. Вы можете взять, например, вместо черталевой а, кислоты, которая вот линкер съел. Вы можете взять более длинный линкер и у вас получится большие поры в вашем а, соединении. Кроме изменений длины линкера, вы можете также брать функционализированный линкер. Это значит, что у вас вместо, например, молекулы терифталевой кислоты, у вас будет молекула терифталевая кислота, функционализированная NH2-группой, или NO2-группой, или, или еще всякие различные... Варианты возможны. Кроме того, когда вы уже используете такую функционализацию, вы можете на линке посадить атом еще какого-то другого металла. Например, слава видите, там сидит атом платина. И за счет такого бесконечного, практически бесконечного количества структур результирующих вы можете конструировать именно те материалы, которые подходят для ваших применений. Одним из таких применений может быть катализ нефтяной промышленности. Дело в том, что если вы... Суть катализаторов примерно такая, что у вас, например, есть бочка. Огромная бочка. Вы туда засыпаете различные вещества, и вам нужно нагреть эту бочку до 100 градусов и подождать 2 часа. Если вы добавляете туда катализатор, то вы можете нагревать эту бочку не до 100 градусов, а до 60 градусов и ждать всего полчаса. То есть, а, налицо здесь экономический эффект, что вам нужно меньше энергии тратить на нагрев, меньше ждать и больше вы сможете выпустить. Как раз таки а, металлогические и структуры используются как катализатор. А, далее, они могут быть использованы для Адресные доставки лекарств в медицине. Практически как вирусы, вы можете поместить в них нужные вещества и запустить в организм. Адресность, конечно, достигается за счет определенных массов. То есть, если вы хотите направить вещество в раковые клетки, то вам нужно сделать каркас определенного размера и решить определенный вектор. Также металлоорганические каркасные структуры бывают сделаны из лекарственных препаратов. То есть вы можете просто взять линкер, который сам по себе является лекарством, взять металл, который сам по себе является лекарством и сделать такое вот лекарство, которое будет в организме циркулировать и потихоньку распадаться, выпуская два лекарственных препарата. Как я уже говорил, эти МОФы могут использоваться для водородной энергетики, для хранения газов. За счет большой площади поверхности вы можете хранить большое количество газа достаточно безопасно. МОФы могут использоваться как газовые сенсоры. Как вы уже видели, что структура их состоит из атомов металлов. И эти атомы, они очень чувствительны к тому, что, что они будут поглощать. Соответственно, они могут быть избирательными такими поглотителями определенных газов. Например, CO, СО2 и так далее. Применений очень много. Если сделать металлогоническую каркасную структуру, которую собирать не одного вида, металлических кластеров, а из нескольких и использовать разное количество линкеров, то можно катализировать не одну реакцию, а несколько реакций одновременно. С помощью мопов можно будет хранить информацию очень большую перспективу, представляет из себя применение в медицине. А каким же образом можно понять, как, какой вновь мы синтезировали? Синтезировали мы тот мов, который хотели или нет? И у нас наше... что-то не так получилось. В основном используют несколько методов. Так, вы знаете, что изображено слева? Все физики знают, а физики? соответственно совершенно верно это снимок руки жены энгена а кто знает что такое справа совершенно верно для исследования структуры мофов как уже говорилось мофы они являются периодическими структурами Поэтому для их исследования используют методы рентгеновской инфракции. А... Наша группа специализируется на рентгенской спектроскопии рентгеновского поглощения для исследования локальной атомной структуры именно атомов металлов. А... Дело в том, что большая часть применений, она связана именно с атомами металлов, которые находятся в их структуре. То есть если мы катализируем какую-то реакцию, то, скорее всего, молекула, она образует химическую связь с атомом металлом, потом происходит катализ, она там переходит в другую форму или куда-то уходит. И это все можно отследить с помощью такие поглощения. Суть ее заключается примерно в следующем. Вы помещаете образец в прибор, светите на образец рентгеновским излучением и меняете его энергию. При этом вы детектируете, сколько у вас фотонов, сколько света было до образца и сколько света вы сможете детектировать после образца. Для каждой энергии, для каждой энергии волны. И у вас получается вот, вот такой вот спектр, как, как вы видите, вот слева. А, и дело в том, что вот такой для каждой структуры, для каждого окружения металла, такой спектр будет свой. Можно сказать, он уникальный. И а, суть металлоскопии а, поглощения состоит в том, что а, нужно решить обратную задачу. Вы не можете из спектра напрямую сказать, какая у вас структура. Но вы можете взять структуру, посчитать спектр и сравнить его с экспериментом. Потом вы можете немножко изменить структуру, сравнить с экспериментом еще раз, еще раз. И с помощью определенного алгоритма подобрать лучшее согласие теоретического спектра с экспериментальным и получить структуру соединения. А, так, ну это еще один пример. Также для того для исследования структуры и, э, и изменений структуры и, э, структуры и природы химических связей в металлогических каркасных структурах используют инфракрасную стукроскопию. А, суть примерно та же, только светите вы не рентгеном, а Светом в инфракрасном диапазоне и вы уже из микроскопии чувствительно не к окружению какого-то определенного металла, а к химическим связям. Например, каждый пик соответствует какой-то связи. Например, вот, какому-то колебанию. Например, вот в области 2008 тысяч обратных сантиметрах, там находится пик, который соответствует колебаниям CH2. И когда вы видите, например, вы проводите какую-то химическую реакцию, и видите, что интенсивность этого пика уменьшается. Это значит, что количество таких связей уменьшается. И таким образом вы можете контролировать, какие, например, газы у вас садятся в мов, какие газы уходят, или какие газы превращаются, или какие молекулы превращаются из одних в другие. А, все, практически все вот эти методы исследований, про которые я рассказал, а, они проводятся на специальных установках, на установках мегакласса. Например, вот одной из таких установок является европейский секретарный центр в Гренобле. Это вот такое вот огромное здание, где по кольцу летают электроны. Там, конечно, вакуумный канал, и вот по этому вакуумному каналу летают электроны. Как вы думаете, зачем они там летают? Физики, зачем они там летают? Излучать. Что позвучает рентген? Соответственно, когда электрон летит со скоростью, близко к скоростью света, и свою траекторию, он начинает излучать рентгеновское излучение. И дело в том, что на синхротроне интенсивность и количество вот этих вылетевших фотонов в определенный телесный угол, она очень высока. И все исследования можно проводить гораздо быстрее. В том числе и измерения с разрешением по времени. То есть вы можете смотреть, что происходит в ходе, в ходе химической реакции. Если вы хотите уйти в еще более быстрые процессы, и изучать какие-то процессы, которые идут с фемтосекундной скоростью, то нужно ехать на линейную серийный, так называемые лазеры на свободных электронах. И э, вот это, например, фотография э, лазера на свободных электронах, который, вы видите, он объединен э, с синхроном. Это находится в Японии. А, вот это фотография европейского лазера на свободных электронах. На самом деле сам канал не видно, потому что он очень длинный и проходит под землей. Вот это э, основное здание... Но вот по направлению вот туда, вот 4 километра под землей идет туннель, в котором стоит, стоят ускорители, и которые разгоняют электроны, чтобы получить определенный эффект, который позволяет исследовать различные реакции с разрешением где-то, ну, с фентосекундным разрешением. Также на этой установке существует возможность исследовать одиночные молекулы. То есть за счет очень длинного ускорителя и за счет... Там получается такая большая фокусировка патонов, что можно получить изображение, то есть рентгеновский, рентгеновский снимок с одной молекулы. То есть можно взять один белок или один вирус и получить для него изображения. Суть, ну, еще вот проблема таких стенок, она состоит в том, что э, вот время экспериментальное, оно очень дорого там. То есть сейчас на вот этом вот лазере, который стоит 5 миллиардов евро, вот весь его бюджет строительства, э, там могут проходить два эксперимента, вот сейчас могут идти только два эксперимента параллельно. Соответственно, э, экспериментальное время, оно очень дорого. Поэтому нужно, чтобы ученые, которые приезжают туда проводить эксперименты, они уже знали, как что работает и могли не тратить время на обучение. И для этого у нас в университете есть такая вот коллаборация с, лазером, ну, с учеными лазером свободных электронов в Германии, и мы разрабатываем виртуальные лабораторные работы для них, чтобы люди, ученые со всего мира, перед тем, как поехать на лазер на свободных электронах, чтобы они могли на своем компьютере сесть, полностью провести какой-то обычный эксперимент. И чтобы уже задать все вопросы ученым, которые там работают, и не тратить на это время, когда они приедут на сам эксперимент. Вот. Собственно, что я в основном вам хотел сказать, то есть основная мысль, что Развитие цивилизации и развитие технологий, они определяются, зачастую они определяются развитием материала. И чем та цивилизация, то общество, которое владеет большим количеством материалов, оно выигрывает. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их задать сейчас или позже через e -mail.